Индустрия финансовых инструментов, криптовалюты и других проектов только набирает обороты. В 2020 году никого не удивишь хайпами, пирамидами, MLM бизнесом и сетевым в целом. Огромное количество людей перебираются к власти интернета в надежде заработать или просто найти источник дополнительного заработка. К сожалению, на фоне прозрачности в интернете существует куча мошенников, желающих запустить руку в ваш карман. Это люди, которые паразитируют и размножаются, вселяя страхи в сознание людей. Люди, обжигаясь, все меньше и меньше верят в технологические прогрессы цифровой индустрии. Развитие IT и цифровых услуг, а в частности крипто-мира, дало людям дополнительные рабочие места и виды заработка. По существу, применительно к блокчейну смарт-контракты позволяют создавать доверительные протоколы. Это означает, что обе стороны могут взять на себя обязательства через блокчейн, без знания или доверия друг к другу. Участники данного процесса могут не беспокоиться о правильности выполнения обязательств, поскольку если условия не будут удовлетворены, то смарт-контракт аннулируется. Помимо этого, использование смарт-контрактов может устранить необходимость посредников, значительно снижая операционные расходы. Поговорим о смарт-контрактах, что это такое и как люди на этом зарабатывают. В мире криптовалют смарт-контракт – это приложение или программа, работающая на блокчейне. Как правило, он выступает в качестве цифрового соглашения с определенными правилами в интересах всех сторон. Преимущества смарт-контрактов в особенности проявляются, когда речь идет о денежных переводах или обмене средств между двумя или более сторонами. Смарт-контракты позволяют создавать доверительные протоколы. Это означает, что обе стороны могут взять на себя обязательства через блокчейн, без знания или доверия друг к другу. В нашем случае участники процесса могут не беспокоиться о правильности выполнения обязательств, поскольку администрация не имеет доступа к изменению правил, что устраняет необходимость посредников. Легче всего понять, что такое смарт-контракт, на примере. Предположим, вы заключили договор со страховой компанией по такому принципу. Если в сентябре на ваш урожай не выпадет дождя и будет засуха, компания обязана вам компенсировать потери. Когда пришел октябрь, компания нашла уйму нюансов, почему не было дождя и почему она может не выплачивать по страховому полюсу. В случае, если бы это был смарт-контракт, то при наступлении 1 октября и подтверждении со стороны синоптиков, что дождя не было, вам автоматически была бы выплачена сумма, заложенная в контракте, вне зависимости от тех нюансов, о которых мы говорили ранее. То есть алгоритм, заложенный в смарт-контрактах, уже заранее определяет исход. Смарт переводится как «умный», но ничего общего с этим не имеет. Это всего лишь фрагмент кода, запущенного в определенной системе – блокчейне. В сети Ethereum смарт-контракты отвечают за выполнение операций между пользователями, часто называют P2P-площадкой, от человека к человеку, без посредников. В этих случаях можно быть уверенным, что ваши деньги не застрянут в руках у мошенников, если только вы не отправите их на ложный кошелек сами. Давайте поговорим о плюсах смарт-контрактов. Детерминированность Смарт-контракты выполняют действия, для которых они предназначены. Кроме того, результат всегда будет одинаковым, вне зависимости от того, кто выполняет требования. Автономность Работают автоматически Если происходит действие То есть, если не совершено действие Смарт-контракт работать не будет Должно быть произведено действие Например, вы нажмете на кнопочку Тогда смарт-контракт В соответствии с правилами Выполнит действие Целостность В системе абсолютно не важно, кто участвует в ней Все равны и распределены равномерно Система не отличает Ни Ваню, ни Петю Есть лишь номера Неизменность. Нельзя изменить процесс работы смарт-контракта после его разработки и активации. Правда, изменения могут быть внесены, но только в случае, если разработчики до этого реализовали определенную функцию. Доверительность. Две или более стороны могут взаимодействовать при помощи смарт-контракта без знаний или доверия друг к друг другу. Смарт-контракты для заработка это отличное решение перекидывать финансы друг к другу без третьих лиц и админов. Прозрачность. Поскольку смарт-контракты основаны надзором на публичном блокчейне, их исходный код доступен для каждого. Вполне логичный вопрос. Могу ли я изменить или удалить смарт-контракт? Может ли это сделать админ? В смарт-контрактах Ethereum нельзя добавлять новые функции после его активации. Однако, если разработчик включает в код контракта функцию под названием self-destruct, в дальнейшем он может удалить его и заменить на новый. В свою очередь, если данная функция не была написана в коде, контракт нельзя будет удалить. Проекты для заработка на смарт-контрактах – это что? Это пирамида? Любая пирамида позволяет нести неограниченное количество денег, а затем выплачивает процент старым вкладчикам от вновь прибывших. Пирамиды долго не живут, и неудивительно, математика чисел выплат со временем зашкаливает. В проектах на смарт-контрактах, а также в том, что под ссылкой в описании вы активируетесь только раз за одну десятую эфира. При этом лимит на покупку мест смарт контракты на 5 столов на 2 уровня уже ограничивает ваш заработок. После этого вы выполнили задачу смарт-контракта, и он считается завершенным. В разных смарт-контрактах срок активации аккаунта отличается от одного месяца до года. Самое шикарное в том, что уже построенная структура активируется вновь, и вам уже больше не надо искать, кому рекомендовать проект. Вся структура строится под вами и также сохраняется. Смарт-контракты за несколько месяцев собирают сотни тысяч партнеров по всему миру. Считаются наиболее популярны и успешны по сравнению со многими MLM-компаниями, в которых те же показатели создаются спустя годы. В таких проектах динамика роста всегда идет вверх. Чтобы узнать подробнее о смарт-контрактах, на которых можно зарабатывать, подписывайтесь на наш канал. Также ссылка в описании с актуальным на момент просмотра чатом и проектом на смарт-контракте доступна в описании. Всем пока! До следующих роликов, до встречи, не забывайте переходить по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее.